Приветствую, друзья, на моем канале. В этом видео я покажу инвестиционную игру Mine Minerals. Так, чтобы зарегистрироваться на сайте, кликаем регистрация, вводим логин, email, пароль два раза, капчу. Так, я сейчас зайду в свой аккаунт. изначально вам дается для покупок 2000 вот покупка шахт Купляете две шахты бесплатно шахта приносит в час 55 кристаллов вот сейчас я зайду на склад кристаллов продам все кристаллы за 037 золота Также здесь вывод средств на PR автоматически. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.